Житель Лирика Гурбан Фазиев, по профессии художник-дизайнер рекламы, вот уже 14 лет создает интересные работы из ракушек и камней. Его первая работа – это созданный для центра отдыха большой водопад, сложенный из словно переплетающихся речных камней. Он также лепит из глины различные памятники, водопады, фигурки животных. Гурбан Фазиев говорит, что сначала он отливает макет своей будущей работы, затем наносит железную сетку или цемент, на которых закрепляет камни или ракушки. Работы мастера уникальны и неповторимы. Уже четыре года он собирает на берегу Каспия ракушки и создает из них свои произведения. Давань Габри, был его работа требует огромного терпения. Все ракушки нужно закреплять так, чтобы не нарушался общий порядок, и чтобы они не выпадали. Сейчас мастер работает над русалкой и ее гротом, используя разноцветные ракушки. Художник признался, что для этой работы ему понадобилось 50 мешков ракушек. Желаем творческих успехов мастеру. Тебалоглоры дешевле, ярче, нах славно, стула, стула, как-то. Ну да, мы сдвинули его, да, да, истекли верения до этого, был яр, был арабстанан, геи,